Привет, я Алексей из «Латитуда». Решил немножко рассказать про наш Белгородский офис. У нас несколько офисов. В Москве открывается, в Краснодаре открывается. В Белгороде и Воронеже уже отлично функционируют. Вот Белгородский офис на «Спутнике» Он уже отлично упакован. Это наш основной офис, первый, ему 4 года. Он оснащен, как выставка, очень хорошо. Снаружи обшит фиброцементным сайдингом кедрал, в нескольких вариантах раскладки. Здесь вы видите монтаж доски стык в стык с цоколем из фиброцементных панелей КМЮ под ракушечник. Вы можете вживую убедиться в долговечности материала этого и фасадных панелей, которые на фасаде, которые на цоколе. Как видите, они в снегу, так вообще делать не рекомендуется, но мы сознательно на это пошли, чтобы долговечность материала, его устойчивость именно к нашим, к нашим зимам, к нашим погодным условиям было видно, чтобы можно было испытать. Сбоку пристроена терраса, где вход из древесно-полимерного композита. Это вообще самая мощная часть нашей выставки. Сразу видно, как этот материал заменяет дерево, насколько он мощнее и устойчивее древесины. Эти досочки стоят без изменения, без разрушения, в снегу 4 года. Также возле офиса есть стенды, искусственного камня White Hills. Еще интересный есть образец, он практически не используется, заброшенный, но это ограждение из стеклофибробетона, тоже третий год стоят на улице. Немножко грязные, но видно, что это вообще суперматериал для уличного использования. Их помыть, чуть-чуть подкрасить будут как новые. Здесь фасад смонтирован, уже доска в внахлест. Или укладка американка, или елочка по-разному называют. Доска Кедрал. Одна досочка нахлестывает на другую и закрывает крепеж, закрывает саморезы. Также из доски Кедрал сделаны углы здания и обрамление окон и дверей. Терраса, несколько конструктивных решений применено. Цоколь, такой вот крест на крест досочкой штакетной, зашит. Терраса это на металлокаркасе, ограждение... Террасная доска уложена, ступени. Материалы, которые применяются на террасе, они для бытового использования, для частного дома. Но вы можете смотреть, как они выдерживают нагрузку коммерческого объекта. То есть ступени за 4 года, на них даже вот этих протоптанных ямок не образовалось. То есть они как новые. Чуть-чуть цвет изменили, и то равномерно, так не поймешь, что сколько им лет. там Год им или 3 года, или 4 даже и непонятно то же самое с ограждениями есть э, моменты по террасному настилу доска уложена самая простая бытового уровня и вы можете видеть она 4 года отлично отстояла при том что в сезон у нас э, ну, постоянно идут люди и ну, эту доску доска по идее должна была быть уже уничтожена если бы там лежало дерево а там уже ничего не осталось бы от нее и приходилось бы постоянно красить еще перед офисом есть э, примеры такой стендик гранд-лайн ограждений, если надо металлический забор из штакетника панельный или из модульной из сетки, то приходите, рассчитаем, продадим и установим. В Латитуда вы можете купить просто купить материалы или заказать монтаж под ключ с работой. Здесь пример, как подсветочка работает при заказе крыльца у нас крыльца или террасы под ключ. Подсветочку мы эту дарим вместе с установ, довольно-таки приятный момент. Кстати, вот смотрите, когда мы монтировали террасу, мы обрезки, скажем так, и ненужные секции поставили вообще к дороге. И они там в адских условиях стоят, их уже красили вместе с железным ограждением, постоянно заливает грязью. То есть это лучший пример того, как себя ведет материал в самых суровых условиях придорожных. Когда снег сойдет, увидите, что материал, ну, как был, так и остался. Помыл, и дальше наслаждаешься его внешним видом. Тут же там и, и доска, и панели смонтированы на таком стенде. Там внизу ступень, полностью погруженная в снег и в грязь. Когда снег сойдет, тоже видно будет, насколько это мощный и устойчивый материал. Ну, террасная доска с ней с ней ничего единственное где-то э, вырвала клямер там внизу и одну доску чуть-чуть перекосила э, ну, можно будет там с торца чуть разобрать доску доску заменить вот и все за четыре года ничего а еще однажды э, мы так поняли Пришли, пришли какие-то ну, добрые люди, которые захотели крепость доски испытать И проломали в ней ну, дырочку Явно это было сделано специально То есть сильно ударили то есть, За 4 года единственное, единственный момент чуть-чуть проломили доску и это явно специально, ну, специально ее покоцали Здесь можно видеть еще применение алюминиевых уголков также интересный элемент вот здесь применен, там где заканчиваются ступени, мощные алюминиевые профили для того места, куда все становятся, люди, когда делают террасу, почему-то делают ступени из террасной доски и применяют уголок, но это же неправильно, там этот уголок оторвет, то есть если не вот такой алюминиевый толстый профиль и не, не ступень специально сделанная, то другая конструкция, конечно же, ну, развалится. Внутри у нас на первом этаже торговый зал с менеджерами, с отделом продаж. Приходите, ребята вам рассчитают материал, рассчитают работы, если надо. Кофейку можем творить, у нас нормальный кофейный аппарат стоит. Полностью стена отделана фиброцементными панелями KMU, японскими фасадами. Здесь несколько фактур под дерево, под ракушечник, под кирпич. И тут еще под такой коричневый камушек. Обратите внимание, что нет горизонтальных стыков. Там вертикальные ну, их можно тоже обыграть по нормальному. Закрыть планочкой, еще чем-то. Но горизонтальных на этих панелях вообще не видно. Еще вокруг двери применили под штукатурку японскую фасадную панель тоже можно посмотреть то есть здесь получается 5 видов панелей шкаф таких шкафов вообще только у производителя KMU 3 там еще два внутри если интересуют фактуры панелей приходите они все пронумерованы можно оценить качество материала также террасное ограждение у нас 4 4 вида здесь стоит и они еще и в разных цветах могут быть все сделаны. Есть стенд с террасной доской. Везде ценники с размерами, там, за квадратный метр, за погонный метр. Можете видеть, допустим, доску, можно видеть и полнотелую, и пустотелую, различных цветов с различными поверхностями. Есть шкафчик со ступенями, то есть одних только ступеней столько видов, можете выбрать для своего крыльца подходящую ступень из древесно-полимерного композита, везде есть сцены. Есть обрезки заборных досок, они конечно длинные, но различные есть. Есть такая штука, террасная доска с, со специальным родным для нее торцевым элементом, планочкой такой, чтобы закрыть торец стендики, как крепится фиброцементный сайдинг кедрал. Вообще полно образцов, коробки с, коробки с цветами кедрала. Здесь же вам понравился цвет, можете заказать визуализацию, расчет, все как полагается. Есть образцы. Термопанели для фасада. Эту стену мы еще покрасивее сделаем, сюда больше образцев повесим, сделаем кровлю. Так что к строительному сезону 2019 года приходите, здесь вообще любопытная выставка будет. Металлический забор, грандлайн, штакетник. Еще вот такая любопытная есть заборная панель. Есть вот такая, забор можно набрать из больших панелей, а можно из панелей поменьше. Они здесь у нас под окном стоят. Такая самонабираемая, легкая в монтаже заборная панель, которая формирует вот такую вот поверхность. Внутри офиса, уже не в торговом зале, есть Дальше выставка KMU посадных панелей. То есть здесь порыться, можно любую фактуру найти. Тут и Тарей, и Асахи есть панели. Много образцов Ничиха, они чуть поменьше. Тут и кровля есть, и Дёки, и другая кровля. Есть стенды с водостоками. Есть из чего выбрать. Тут и пластиковый садинг. Большой выбор пластикового цокольного сайдинга деки. Приходите тоже, если из чего повыбирать. Офис латитуда в Белгороде работает с 9 до 6 по рабочим дням. В субботу с 10 до 15, воскресенье сейчас пока не работаем, пока не строительный сезон. Но по предварительному согласованию по звонку мы можем выйти и вам там посчитать или показать материалы. Просто заранее позвоните нам по городскому телефону, договоритесь с менеджерами и кто-то выйдет обязательно вас встретит. Добро пожаловать, ждем вас.